Всем привет ребята, вы на канале Ньюта Ньюта И сегодня я расскажу, как сделать свой день продуктивным Очень многие люди задаются вопросом Как сделать, чтобы все успеть Как сделать день продуктивным И в этом видео я вам помогу с этим Первое Най... Найдите время своей продуктивной активности Это то время, в которое вы успеваете делать все У кого-то это 9 утра А у кого-то 10 вечера вы можете это время записать и, и пользоваться этим. Это делается, чтобы вы знали, в какое время у вас много энергии и в какое время вы можете успеть сделать многое. Помните, что время не ждет. Пиш... Второе. Пишите планы. Планы могут содержать 5, 10, 15 и даже 20 пунктов. Это не столь важно. Планы создаются для того, чтобы вы не забыли, что вам надо сделать. Но даже в такое время вы не должны забывать отдыхать, иначе ваш организм может переутомиться, и вы уже не сможете делать совсем ничего. Третье. Не тратьте время своей продуктивной активности на бесполезные вещи. Например, не стоит сидеть в это время в телефоне или смотреть телевизор. Лучше занимайтесь полезными делами в это время, потому как вы можете успеть многие важные дела. Вы можете поубирать всю комнату, вы можете сделать домашнее задание, помочь кому-то. В это время можно сделать, успеть сделать многое. Четвертое. Не откладывайте дела на потом. Что же делать, когда времени и энергии куча, а заняться совсем не знаете чем? Собрать время и энергию в банку? Увы, этого сделать нельзя. В такое время не забывайте помогать своим близким, своей семье. Возможно, кому-то из них нужна помощь. Например, э, если бабушка готовит, ей нужна помощь. Или же кто-то убирает. В любом случае, всем будет приятно, если вы предложите свою помощь. Поэтому не тратите свое время. Не сидите, не смотрите телевизор. И это все важные пункты, как сделать свой день продуктивным. Если ваша кнопочка подписаться красненькая, то сделайте ее серенькой. Подписывайтесь обязательно. И мы с вами станем друзьями. Не забывайте, я вас всех люблю. И не забывайте поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. С вами была Нюта Анюта и до новых встреч! Всем пока!